Всем привет! Я Сергей Альфред, эксперт в области цифровой трансформации бизнеса, основатель маркетингового агентства Check Web Solutions. Хочу поделиться отзывом о компании Line In Space, куда я обращался с целью создания анимационного видеоролика. Хочу отметить, ребята с поставленной задачей справились на отлично, а именно помогли поднять уровень доверия клиентов ко мне и моим продуктам, что особенно понравилось при сотрудничестве с данной командой. Это то, что ребята слышат клиента, они детально погружаются в проблему и задачи, помогают подобрать наиболее оптимальное решение. Четвертое. Ребята не работают на шаблоне, они делают все руками. Поэтому если вы не знаете, куда обратиться за созданием анимационного ролика или вообще не понимаете с чего начать, я рекомендую Line in Space. Они помогут вам сделать крутой сценарий. И результат не заставит себя долго ждать. Лично от себя я рекомендовал данную компанию нескольким своим клиентам. И они, поверьте, также были очень довольны. Ребята, вы очень крутые. Спасибо.